Здоровье сегодня это стиль жизни и самым главным фактором этого стиля является питание. Не просто питание, а функциональное сбалансированное питание для вашей активности и хорошего самочувствия. Именно об этом мы и с вами сегодня и поговорим. Компания LA Health Beauty System представляет на рынке Украины новинку – программу сбалансированного питания от немецкого производителя, а это 30 лет успеха на мировом рынке. LA представлена в 32 странах мира. Это тысяча сотрудников, более 300 тысяч независимых партнеров и миллионы довольных клиентов по всему миру. Компания LR выбирает для своих продуктов только природное сырье высшего качества. Немецкий центр качества составляет основу деятельности компании LR и не допускает каких-либо отклонений в качестве продукции. LR контролирует всю цепочку создания продуктов от выбора сырья, производства, упаковки и доставки конечному потребителю. Качество исследования и разработки подтверждают такие авторитетные международные институты, как Институт Фрезениус, Институт по алое, где более 50 продуктов алоэ вера компании LR получили знак высочайшего качества. А также немецкие итальянские производители гарантируют качество рецептуры парфюмерной композиции компании LR вместе с институтом Дерматест, Компания LR разработала метод проверки устойчивости запахов духов, который подтверждает превосходно устойчивость ароматов от компании LR. Компания LR является единственной компанией прямых продаж, которая входит в всемирную ассоциацию косметологии ВКЕ наравне с такими известными брендами, как Шанель, Живанши, Ив Сёлларан и Диор. Есть несколько причин, почему люди набирают вес, и самое главное это увеличение суточной нормы калорий. Сильный стресс, сидячий образ жизни и все это приводит к нарушению обменных веществ. В свою очередь, обмен веществ приводит к таким проблемам по здоровью, как сахарный диабет, проблема печени и почек, мозговое кровообращение, кожа, аллергические проявления, желудочно-кишечный тракт, легкий, щитовидная железа, ревматизм и как же с этим всем справиться, как решить эти проблемы по здоровью. Как быть в хорошей форме, как стать тройным и бодрым и решение есть. Вкусные диетические коктейли, питательные диетические супы, минеральные вещества для восстановления кислотно-шеллошного баланса, питьевые гели алоэ вера и большое количество воды для приведения токсинов. Итак, в программу входит диетические коктейли Slim Active. Сегодня в компании LF представлены три вкуса. Это ванильный вкус, клубника банан и латте макиата став их очень насыщенным. Геотические коктейли «Слим-Актив». Здесь содержатся питательные вещества. Достаточно большой комплект витаминов и минеральных веществ. На этом слайде вы можете их увидеть в состав. Следующие это, конечно, питательные супы быстрого приготовления. Это три вида. Это картофельный, томатный и овощной скари. Они очень хорошо утоляют голод, насыщают организм полезными витаминами и минералами, питательными веществами. Один прием коктейля или супа может заменить отдельный прием пищи, Запасы энергии в двух упаковках хватит на целый месяц. Они не содержат консервантов, без добавления красителей и являются источником полезных веществ и не содержат лактозы. Один из важных элементов программы снижения веса конечно является алоэ вера, потому что он не является очень сильным активатором обмена веществ. Сегодня в компании LR представлено 4 вкуса. 4 действующих продукта на основе алоэ вера. Алоэ вера мед, алоэ вера персик, очень хорошо подойдет для людей, которые страдают сахарным диабетом. Алоэ вера фридом, для укрепления опорно двигательного аппарата. Алоэ вера крапива, кит вашу кровеносную сосуды. А также полноценный комплекс минералов, про баланс. Потому что PH по системы организма наша очень страдает. Вкусно и разнообразно. Эту программу особенно привлекает делать то, что это вкусно и разнообразно. Варианты приготовления разнообразны. Можно делать сладкие и легкие и питательные блюда. Например, добавить клубнику в коктейль или кусочки лосося в суп. А также оптимальное сжигание жира и отсутствие приступов голода. Содержащий в блюдах углеводы имеет низкую гликометическую нагрузку, то есть уровень сахара в крови остается неизменным, и организму нет необходимости вырабатывать большое количество инсулина. Чувство сытости без расщепления мышечной ткани. Высокое содержание белка препятствует нежелательному расщеплению мышечной ткани. Кроме того, белок способствует быстрому насыщению. Также содержит полезные жирные кислоты. Они являются жизненно важными и укрепляют здоровье. Жирные кислоты практически не откладываются в подкожной клетчатке. Ваш желудочно-кишечный тракт будет в порядке. Клетчатка связывает желудочные кислоты, усиливает перестатику кишечника и положительно влияет на уровень сахара в крови. Витамины и минералы. Меньше кислоты. Важно получать дополнительные минералы, они нейтрализуют агрессивные кислоты в организме. Благодаря этому улучшается обмен веществ, и организм легче справится с сжиганием жиров. Так как программа не содержит, содержит маленькое, маленькое содержание углевода, значит мы будем худеть во сне. Если не употреблять углеводы вечером, во сне наш организм будет сжигать жиры, чтобы поддерживать температуру тела в норме. Три этапа. Три этапа для здоровья и стройному телу. Программа состоит из трех этапов. Первый этап. Продолжительность три дня. На начальном этапе вы сокращаете запасы сахара в организме. А они начинают нейтрализоваться. Тем самым вы заставляете ваш организм сжигать жир. Второй этап продолжается до тех пор, пока вы не достигнете желаемого результата, то есть веса. Вы сжигаете жир за счет вырабатываемого инсулина и качество, количество вашей мышечной ткани остается оптимальным. Этап третий – это Поддержание достигнутого результата. Это самое главное, благодаря ощутимому изменению режима питания. При переходе на программу логи, ваши килограммы не возвращаются и при этом нет необходимости постоянно считать килограмм или калории или голодать и поэтому ваше самочувствие остается превосходное описание последовательности и правильного приема продукции разложен в специальной брошюре разработанной специалистами диалтолами она называется как быть в хорошей форме которую вы сможете получить при покупке программы и наверное на протяжении всего времени вы задавались вопрос, а сколько же может стоить эта замечательная программа. Стоимость программы для клиента, вы видите на данном слайде. А для клиента, который имеет уже скидку 28%, ставит уже такая цена. А также данный продукт можно приобрести и в, по, в отдельности. Цену уточняйте у партнеров компании. Применяя продукты Slim актив в виде коктейлей, супов или батончиков, вы сможете постоянно следить за вашей фигурой. Это просто и разнообразно, и очень эффективно. Не забывайте о сбалансированном питании, а также ведите здоровый образ жизни, радость в движении и удовольствие в собственном весе. Важно, чтобы человек чувствовал себя комфортно.